Когда лучше всего постить в Инстаграм? Этим вопросом заинтересовалась американская компания Rival IQ и проанализировала данные о публикациях в соцсетях, определив наиболее подходящее время для постинга в разных тематиках. Давайте на примере нескольких тематик посмотрим на это исследование. Ну а полную версию можно найти по ссылке в описании. Строки — это дни недели, столбцы — промежутки времени. Чем больше размер круга, тем больше постов было опубликованным брендами в это время. Цвет красный – это низкая вовлеченность, бежевый – это средний, ну а синий – высокая вовлеченность. Как видим, в будние дни с 10 до 13.00 публикуется подавляющее большинство контента. Соответственно, больше конкуренции и низкая вовлеченность аудитории. Можно попробовать публиковать материалы вечером. Также в выходные у пользователей больше сил, времени и желания полистать ленту и поискать что-то интересное. Мода. Уровень вовлеченности в субботу и воскресенье в среднем в два раза выше, чем в рабочие дни. Что можно сделать? Попробовать публиковать основной контент в выходные после 13.00. В это время количество постов брендов немного снижается, при этом процент вовлеченности растет к вечеру. Рестораны, еда и напитки. Тут рекомендации. Попробовать регулярно публиковать контент в среду, четверг и выходные по вечерам и ночью. Конкуренты не так активны в Instagram в этот период, а пользователи готовы просматривать посты. Также можно протестировать утреннее время по выходным с 7 до 11.00. В этот период также публикуется мало контента, а уровень вовлеченности аудитории высокий. Красота и здоровье. Самая высокая вовлеченность в этой отрасли наблюдается по выходным с 10 до 22.00 и в ночное время после 22.00 и до 7 утра. Рекомендации – Регулярно публиковать контент в выходные после 10.00, в будние сосредоточиться на постинге после 22.00. Ночью конкуренция низкая, а уровень вовлеченности высокий. Украшения для дома. Особенно высокую вовлеченность демонстрируют посты, опубликованные в выходные в любое время, кроме воскресной ночи. Что можно сделать? Протестировать регулярный постинг контента в будние дни в период с 7.00 до 10.00. В выходные увеличить количество публикаций в Instagram, так как уровень вовлеченности в эти дни существенно выше, чем в будни, особенно в воскресенье. Интересуют подробности? Посмотрите их по ссылке в описании. Задавайте вопросы в комментариях. Не стесняйтесь поставить лайк и подписаться на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!